Всем привет, меня зовут Алена Ивона В одном из предыдущих своих видео я рассказывала о книгах, которые изменили мою жизнь И самая действенная книга была Секундочку Самая действенная книга была Эрик Бертран Ларсон «На пределе недели без жалости к себе» Я обещала рассказать, какой опыт я получила, пройдя этот недельный практикум, в чем суть недели и как она вообще у меня проходила мне понравился сам автор он тренирует спортсменов что он говорит как они тренируются как э, их тренировки как их визуализация как их мышление влияет на то выиграют они соревнования или нет поэтому я не стала сомневаться и вообще купила все три его книги это так себе конечно смысл этой книги прожить неделю максимально эффективно на высоких оборотах так как если бы ты достиг той идеальной жизни, о которой мечтаешь, то есть с теми привычками, которые ты хочешь себе привить, с тем питанием, которым ты хочешь питаться, с тем образом жизни, с теми тренировками, с, тем, с той деятельностью, которую ты хочешь прожить. И пройдя эту неделю, я могу сказать, что такая неделя нужна прежде всего для того, чтобы она тебе дала толчок, то есть это такой такая большая сила, которая толкает тебя, и ты еще долго по инерции действуешь максимально эффективно. Естественно, со временем эффективность падает, но это ожидаемый эффект, поэтому сам автор рекомендует проходить неделю раз в год, и тогда, когда вам Ужасно плохо, когда у вас депрессия, апатия, плохое настроение или кажется, что стало все вокруг слишком обыденным. Эта неделя, она как бы возвращает вас к жизни. И это маленькая весна, которая оказывает вам, как жизнь прекрасна. Да. Теперь я расскажу, из чего же состоит сама неделя. На всю неделю распространяются правила, которое я озвучу чуть позже. И параллельно каждый день тебе дается задание. Эти задания ментальные, то есть ты должен что-то понять, что-то прочувствовать, что-то заметить, что-то изменить в самом себе, в своем мышлении. И просто это, так сказать, маленькая изюминка твоего дня. И помимо этих правил, этих заданий на каждый день, у тебя есть еще собственный план действий, который ты выполняешь каждый день, чтобы составить план. Автор дает опять-таки наводящие вопросы, то есть как бы разгоняет тебя. И он рекомендует выполнять такие задания во время адской недели, которые ты чаще всего откладывал, боялся начать. Теперь озвучу те правила, которые распространяются на всю неделю и которые нужно выполнять каждый день. И немножечко их прокомментирую, то есть что мне удавалось из этих правил легко сделать и что мне не удавалось сделать. Одно из самых главных правил это то, что ты просыпаешься в 5 часов утра и ложишься строго в 10 часов вечера на сон. Сразу скажу, что у меня получилось просыпаться в 5 утра 5 дней из 7, но я ничуть об этом не жалею. Работать максимально упорно, максимально сосредоточенно, максимально увлеченно Во время работы нельзя отвлекаться на социальные сети Я удаляла приложение на телефоне и не сидела там Лишь вечером я устанавливала инстаграм чтобы запостить те посты которые я планировала в течение адской недели Обязательно нужно было придерживаться намеченного плана, постоянно анализировать свое настроение и концентрацию отдавать себе отчет какую социальную роль в данный момент ты выполняешь, например, если ты играешь с ребенком, то ты сейчас выполняешь роль матери, роль, роль отца, и твоя задача быть самым, самой лучшей матерью, самым лучшим отцом на этот момент. Если ты выполняешь работу продавца, например, то ты должен быть самым лучшим продавцом в мире, стараться сохранять приподнятое расположение духа, хорошее настроение, быть максимально энергичным, не забывать о качественном отдыхе, повысить требования к качеству одежды в целом. То есть даже не только на работу одеваться красиво, но даже дома одеваться, как полагается, как хотелось бы тебе одеваться каждый день. Разговоры ни о чем с коллегами свести к минимуму, то есть о погоде, о, об авариях, о пробках. Физическая подготовка должна присутствовать каждый день как минимум один час. Я занималась каждый день йогой, делала каждый день зарядку и чередовала один день я бегала, один день занималась силовыми упражнениями. Я также это фиксировала на камеру и выкладывала в инстаграм и заходите посмотрите что я делала. в течение всей недели есть только здоровую пищу я запланировала заранее какие блюда я буду готовить и это было очень круто потому что у меня сразу отпала лишняя проблема мне не приходилось думать что же мне приготовить ютубчик телевизор фильмы все это в течение недели смотреть нельзя это было довольно сложно потому что хотелось периодически лечь на диван отдохнуть посмотреть какого-нибудь любимого блогера, но я сдержалась и действительно ничего не смотрела, и знаете, столько времени появилось, просто вообще бомба. Коротко о заданиях на адскую неделю. В понедельник вы должны быть максимально сосредоточены на выполнении тех привычек, которые вы хотите внедрить в свою жизнь и на удалении тех привычек, которые вы хотите убрать из своей жизни. На вторник задание следующее быть максимально осознанным и делать все максимально качественно. То есть, если вы убираетесь, вы убираетесь максимально качественно, как будто к вам английская королева скоро приедет. Даже если вы чистите зубы, то вы чистите зубы качественно 2,5 минуты, как это и задумано стоматологом. Во время среды вы должны максимально эффективно, максимально четко выполнить тот план, который вы для себя придумали. Есть единственное уточнение, что если у вас вдруг категорически не хватает времени на то, что вы запланировали, вы должны прямо вот в этот момент, как вы понимаете, что вы это делать сейчас не будете, сесть за стол, и переписать этот действие на следующий день, на через день. Только так можно отказаться от выполнения того, что ты запланировал. В общем, понять и прочувствовать, что такое тайм-менеджмент и как им пользоваться во время форс-мажорных обстоятельств. Четверг – это жить вне зоны комфортно, то есть делать все то, что вы не делаете в обычной жизни. То есть, если ты каждый день встаешь и едешь на работу на машине, то в этот день ты должен встать и поехать на работу, на автобусе, на работу пешком, сделать что-то по-другому. Если ты поднимался раньше домой на лифте, то ты должен подняться по лестнице. Также во время четверга ты не ложишься спать ночью. Это нужно для следующего задания, которое будет в пятницу. Но ночью ты не просто так сидишь и читаешь книжки, филонишь, отдыхаешь, а ты тоже продолжаешь работать и делаешь те вещи, которые ты запланировал заранее. Некоторым могут, может не понравиться задание на четверг, но мне близка позиция самого автора, поэтому я не стала искать причины, почему он не прав. Я просто поверила ему на слово и решила сделать э, неделю такой, какой он ее задумал. На пятницу задание отдыхать максимально качественно. После четверга, когда наступает 5 часов утра пятницы, ты заканчиваешь все свои дела, которые ты делал ночью и начинаешь свой новый день. Но в течение дня ты максимально фиксируешь свой, свое мышление на отдыхе, то есть садиться, закрывать глаза и отдыхать, не сидеть в социальных сетях, как ты раньше привык, не болтать с коллегами, как ты раньше привык, не валяться просто так и смотреть сериал, а просто сидеть, отдыхать и прислушиваться к своим эмоциям, к своему организму, к своему телу, отдыхать физически и ментально. На субботу запланирован внутренний диалог. То есть к субботе ты будешь очень сильно уставшим. Автор это знает и предлагает тебе сосредоточиться на своем внутреннем диалоге. То есть у тебя будут возникать мысли. Я устал, я так больше не могу, уже выходные, я хочу отдохнуть. Может быть ну его эту адскую неделю, пусть она закончится сегодня. И этот автор предлагает. Учесть, что у тебя возникнут такие мысли еще до адской недели и заранее придумать, как ты себя будешь перестраивать на нужный лад. Ты должен сам себя замотивировать, вдохновить, зарядить энергией, чтобы у тебя хватило сил. Дожить эту субботу, дожить это воскресенье, в воскресенье тоже нужно будет вставать в 5 утра, это прям урок по мотивации. На воскресенье единственное задание посмотреть на свою жизнь со стороны, то есть отрефлексировать, понять, что тебе давалось в течение адской недели легко, что тебе давалось тяжело, что ты в будущем будешь применять именно так, как применял во время адской недели, как ты в будущем подкорректируешь то, что тебе давалось тяжело во время адской недели. В общем этот день для конструктивной самой критики, которая поможет тебе в будущем применить те знания, которые ты получил во время адской недели внутри себя и продолжать работать уже на тех оборотах, которые для тебя задала сама адская неделя. Все нормально? Волосы нормально, торчат? А? Раз-два Фредди заберет тебя три-четыре Фредди в твоей квартире.